Забудьте и чтоб вернуться скоро Все как один наверх из глубины Сегодня, мужики, ваш праздник День шахтера Вас праздником шахтерские братки Хоть угольная пыль у вас на налится Когда из шахты вы идете все Хоть праздник даже можно и напиться И вспомнить, кого с вами нет уже Актерская работа не для силы И не для слабоневых мужиков Актерская работа только сильных За бой уходят, чтоб вернуться вновь Проход долбить опасная работа А балзовал это огромный риск Идти за бой, как будто бить кого-то Идут на добываемый всем приз Забуйте, и чтоб вернуться скоро, все как один из глубины. Сегодня, мужики, вас праздник день шахтера, вас праздником шахтера, мужики. Сегодня, мужики, вас праздник день шахтера, вас праздником шахтера, мужики. забойте, и чтоб вернуться скоро, все как один из глубины. Сегодня, мужики. Вос праздник День Шохтера, во праздником Шахтера, мужики, сегодня мужики, Вас праздник день шахтера, во праздником шахтера, мужики, Во праздником Шахтера, мужики.